Сегодня у нас актуальная на сейчас тема, как правильно написать письмо Деду Морозу. В преддверии Нового года каждый из вас, начиная с детей, чего-то хочет от Нового года. Дети пишут, у детей все просто, написал письмо Деду Морозу, родители выполнили, хочу там куклу, машинку, она уже под елкой. У взрослых обычно... Становится сложнее, потому что у нас есть, мы ждем чуда, есть такое привычное, возле елки, под курантов, с бокалом шампанского, мы быстренько загадываем желание. Загадываем его, проходит год, желания не исполняются, мы разочаровываемся фрустрируемся, как говорят психологи, и в следующий новый год опять точно так же загадываем желания. И вот давайте попробуем, как же правильно сделать так, чтобы эти желания превратились не просто в мечты, а в цели и реализовались в будущем году. Сегодня я хочу с вами поделиться способом, которым обычно я планирую свой год. Этот способ известен. Я использую такой коучинговый инструмент, как колесо жизни. И я сейчас поделюсь ним с вами. Для того, чтобы спланировать будущий год, надо понимать, где вы находитесь здесь и сейчас, в данной точке жизни. Если у вас не было введено в вашу обычную жизнь планирование, и вы никогда не подводили итогов или как-то подводили. В общем, нужно научиться подводить итоги, чтобы обнаружить себя и двигаться дальше. Я вас научу, как подводить итоги и планировать будущий год. Мы для того, чтобы продиагностировать, что с вами сейчас на данный момент мы сделаем с вами «Колесо жизни». Прошу вас, возьмите лист бумаги. На этом листе бумаги у меня к вам есть просьба записать сферы жизни, о которых вы знаете, которые есть вообще в жизни, не только у вас, а у людей. Берете лист бумаги и в строчку их записываете. Для того, чтобы вам было легче это делать, я вам покажу, как. Вот я написала сферы жизни и перечислила. Есть следующие сферы. Семья, работа, здоровье, доход, отдых, путешествия, дети, отношения, личная жизнь, развитие, обучение, друзья, родители. Ну, у каждого э, какие-то еще будут сферы. Вот мы перечисляем эти сферы жизни. Потом садимся с этим листочком, внимательно смотрим на эти сферы жизни и выделяем 8 актуальных на сейчас для вас сфер. Ну, например, семья, работа, здоровье, доход. Ну, хорошо, путешествия. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, например, шесть, семь, восемь. Вы выделили этих 8 сфер, потом берете, если есть на этом листе место, на этом же листе, если нет, берете другой лист, и вам необходимо нарисовать колесо. И сделать такие линии, чтобы получился пирог или пицца, разделить на 8 частей. И в каждых из этих 8 частей необходимо написать сферы жизни. Ну, например, семья, пишите, работа. Каждую сферу заполняете, которую вы выбрали, и так далее. Записали и начинаете работать. Так как вы работаете самостоятельно, я вам покажу кусочек этого колеса жизни для того, чтобы сделать диагностику на сейчас. Вы записали все эти сферы жизни и садитесь и смотрите. Семья. Как выглядит моя сейчас семья? Ну, например, если я там замужем, у меня есть дети, и я полностью удовлетворена тем, что происходит в моей семье, я э, мерю эту удовлетворенность в этом кусочке пирога. Например, если я вот удовлетворена совсем-совсем, вам нужно прошкалировать от 0 до 10. Если я прям совсем удовлетворена, я пишу тут цифру 10. Если я наполовину цифру 5, если я вообще, у меня нет семьи, я мечтаю об отношениях, я пишу 0. Ну или единичку, как вы там. То есть система ясна. Вы поняли, как э, э, делать колесо. Ну вот, например, я оставила число 10. Смотрю на эту десяточку, да, точно, я удовлетворена, с семьей моей все в порядке. Потом следующий кластер, работа. Тоже меряю. Если моя работа мне нравится, я удовлетворена, ну, например, на семерочку. И также каждую сферу жизни я прописываю, меряю и смотрю. Когда у нас заполнится все колесо, вы берете этот листочек, смотрите на эти цифры и спрашиваете себя, как мне это нравится, не нравится. И вот так вот выглядит ваша жизнь на сейчас. Обнаружили сейчас где-то себя в вашей жизни, остановились и понимаете, исходя из этих сфер, я что-то хочу менять в своей жизни. И двигаться вперед. И для того, чтобы запланировать будущий год, я беру следующий лист и э, выписываю эти сферы на листе. Как я делаю? Я обычно э, беру э, блокнот который у меня для развития. Там у меня находится это колесо, я выписываю, например, работа. Оставляю полстранички или страничку в зависимости от того, чего я хочу от будущего года в моей работе. И в этом кластере начинаю планировать, что я хочу, чтобы случилось в следующем году. То есть как бы, задача сначала определить листочки, чтобы вы видели, что ваш каждый кластер записан на этом. Листе. А потом наступает самое важное: как же правильно запланировать, чтобы это не осталось на листе, а осталось у вас в жизни и произошли какие-то изменения, на которые вы повлияли. Как это делать? Делать это вот как надо. Вы пишете: вот у вас есть кластер. Ну, давайте, наверное, возьмем работа. И чтобы достичь чего-то в работе, вы, например, хотите. Ну, хочу, там, не знаю, карьерного роста, или хочу, там, другой должности, или еще что-то. Это цель на будущий год, но это просто цель. Для того, чтобы ее достичь, нужно сделать под цель. Например, чтобы достичь, там, другой должности, мне необходимо закончить какие то курсы или найти курсы для того, чтобы повысить свою квалификацию, в зависимости от того, где вы находитесь, на каком месте. И то есть, вот эту большую, большой кластер, надо ставить там цели и написать по цели. А по цели нужно формулировать с помощью такой технологии. Целеполагание как смарт. Наверное, вы точно а, все знаете, что такое смарт. Но ну, вот тут я на доске написала, что цель должна быть конкретна, измерима, достижима, актуальна и ограничена сроком. В пластере работы рассмотрим, как правильно запланировать а, под цель в этой работе. Ну, например, вы уже записали, а, хочу там а, в следующем году получить должность, ну, условно, старшего менеджера. И вы задаете себе вопрос. Что цель должна быть конкретна. Вы э, написали, старший менеджер, но надо разделить, но по цели. Там, какая подцель? А, закончить курсы такие-то, там не знаю, сделать план такой-то. Ну, то есть вы в рамках своей работы точно понимаете, что вам необходимо. Или, например, в рамках цели доход. Как понять, по смарту вы запланировали или нет. Цель должна быть конкретна. Ну, например, я зарабатываю в этом году как какую-то сумму, ну, тысячу гривен. В следующем году я хочу заработать а, 2000 гривен. Цель конкретно, измерима и достижима, потому что... А, я понимаю, какую сумму я хочу заработать. Но если я в этом году зарабатываю тысячу, а в следующем э, хочу 10 тысяч, эта цель недостижима, потому что эта цель нереальна. То есть ставьте реальные цели, понимая, что вам для этого необходимо. Для людей, ну, например, у которых есть какой-то свой бизнес, или, например, как у нас, у психологов, у э, коучей, и у людей, которые занимаются э, психологическим и душевным здоровьем, у них есть какое-то там количество клиентов. Ну и на примере можно сказать, там, хочу в следующем году такое-то количество клиентов, или каждое моя, мое мероприятие приносило какой-то доход. И обязательно цель должна быть ограничена сроком. Тут есть такая штука, в смарте нельзя ставить э, э, по смарту цель на жизнь. Это... Неправильно. Правильно ставить на год, это максимально, что можно ставить по смарту. И правильно эту цель на год разбивать на подцели сроком, например, на три месяца. И самое важное, когда вы запланировали вот эти свои кластеры, не вспомнить о них в декабре следующего года, а каждый месяц э, иметь такую э, систему проверять, двигаюсь ли я к этой цели, что я делаю для достижения этой цели. Наверное, для того, чтобы было еще более понятно, ну вот я тут выделила путешествия, да? у меня, например, есть кластер путешествия, и я, ну, могу так написать, хочу путешествовать. Я, конечно, могу написать, и это будет целью, но как мне ее достичь? Я ее достигну, если я напишу более какие-то конкретные вещи. Например, хочу посетить там Рим, не знаю, Амстердам, Прагу. Это конкретные вещи, и более конкретные пишу. Там, планирую посетить Прагу весной 2020 года. И... Уже потом, когда придет время покупать билеты, чтобы выгодно полететь в Прагу весной, вы можете купить билет в январе, и на январь вы себе ставите такую по цель а, купить билеты в Прагу экономически выгодно. Ну вот так выглядит планирование. И на самом деле, когда вы все эти кластеры запланируете на год, Возможно, у вас еще возникнет какая-то сфера жизни, которую захочется видоизменить. Но на самом деле это работает. Вы посмотрите, если возьмете это в работу и будете делать каждый месяц, в декабре следующего года вы увидите точно результат. Потому что вы будете точно помнить, чего вы хотите и что вы сделали для достижения данной цели. Это работает, проверено на себе. Берите Пользуйтесь с удовольствием.